Хэй, Макс Вехов желает успехов ОЛХ доставка Юли, тот продал книжечку Получил на телефончик СМС-ку <coughs> Заказ на сумму 30 гривен Подтвердите продажу Так Заходим на ОЛХ доставку Что нас там ждет О, книжка Кибернетический петушок <coughs> Комиссия 3 гривны Стоимость 30 гривен, стоимость доставки 45 гривен. Ха-ха-ха, вот уже, бля, доставка дороже, чем сама книжка. Вот, подтвердить, подтверждаем. Вот, подтвердить, я нажим, нажимаю, подтвердить. Вот, отправьте товар в течение трех дней, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, сегодня отправлю, в принципе, не беда, сейчас на барабанах позанимаюсь и пойду отправлю потом ясное дело так прям <свят> это дело сфоткаем блин, где он тут о. номер ттнки ж мне нужен вот сфоткать его о где он там блин есть Ах. Вот он. Все, есть. Сфоткал все, автоматизировано. В Киев это. <сcoff> <сcoff> <сcoff> ну, на всякий случай. И эту сегодня сфоткаем. Все. Это все есть. Так, все. Эту, можно сказать, штуку продали. подтвержден. Сейчас мы ее будем упаковывать. Сейчас будем упаковывать. Музычка моя играет. Диджей колдун. Я... Упаковать упаковывать. Чем плохо у них доставка, что надо за свой счет все упаковывать. Вот это хую, хуйня плохо. Наконец-то я продал эту книжку, блять, пиздец. Сколько она? Два года, наверное. В 2016 году, 2018. Три года, блин, наверное. Не, но ну я прочитал ее когда-то. В дебе, короче, ничего такого особенного. О, тут даже <смех> закладка ел есть. Ну без закладки продал, Нафиг она? Кому-то там нужна закладка. Повода вот, это, это, ну, это типа <смех> типа как проходил был Ю юмористический журнал такой дикар. Типа. Ну, может коллекционер какой-то покупать, что это даёт. Так, ну я вот так делаю вот. Опа Я решил так вот делать Опа, опа, и вот сюда И вот с под диска у меня, по-моему пришло что-то из под кассетки И сюда Вот засуну Сейчас Намалек на, на будет еще Что с этой книжкой не случится? Ну нам это дело запечатаем и учу. Скоча до хуя Выходишь на этом барабану 30 гривен только потуги И ради такой мелкой продажи Вообще народ обещал там, там или что Заказы Май вообще был от сосны Не, в мае я еще продавал А, с -с -с -с... вторая декада мая хуёвая А июнь хуёвый был Ну, вот так вот раз все о ну, все хватит на это дело вот до хера Хе. скотча еще вот так вот уже будет о, полностью Ну, еще А вот. ну еще вот это вот. Так все, Олег заставка рулет, только хуво что-то рулит, народ, блять нищий. Вот. Покупаю всякую мелочь. Сейчас я... <кхе> удовольствия нету от упаковки. 30 гривен. Шуть, Все, пока-пока. Покупаю у меня на Лэксе. Добавил еще много. 55 лотов всего. Ну, эту книжку я заменю, понятно. А, нет, эту книжку, да. Эту книжку я ну, это, продал. Ну, другую поставлю, когда придет сообщение, что можно еще ставить книжку. Все. пока пока ниже под этим видео читай комментарии где э, описывается какие книжки есть на продажу и какая с какова цена ну там есть ссылки на видео обзоры на моем канале все пока пока